успеваете? А? успеваете? Не успеваете за мной? Не успеваете за мной? поднимай, поднимай вы... даже смотрю, никто не поможет спасибо пожалуйста, возьмите, пожалуйста, возьмите да. всего да. хорошего здоровье вещь здоровья вам и долгий лет жизни